Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Ну а тема сегодняшнего видео будет ⁇ инсайдерские сделки и что это такое. Ну а прежде чем мы начнем, я бы хотел пригласить вас в свой телеграм-канал, в котором я даю оперативную информацию по рынкам. Что я покупаю, на что обращаю внимание, что продаю. Подписывайтесь, если интересуетесь рынками. Если вы среднесрочно-долгосрочный инвестор, то я думаю, что информация будет вам полезна. Ссылочка на него будет в описании. Если вы интересуетесь фондовым рынком, то, скорее всего, смотрели сериал «Миллиарды». Так вот. Из этого сериала вы могли узнать, что инсайдерская торговля – это уголовно наказуемое деяние в Америке. В то же время, если у вас есть счет на Interactive Brokers, как у меня, к примеру, и вы владеете акциями отдельных компаний, вам наверняка не раз приходило вот такое вот уведомление о инсайдерской торговле бумагами, которыми вы владеете. Вы наверняка задавали себе вопрос, да что же это за сделки-то такие, может это незаконная информация и ее вообще стоит избегать. Давайте в этом разбираться и сразу немного теории. К инсайдерам, согласно американскому законодательству, относятся члены совета директоров, топ-менеджеры компаний и акционеры, которые владеют более чем 10% акций. Они могут покупать и продавать акции своих компаний, но согласно закону о ценных бумагах и биржах, который был принят еще в 1934 году, о каждой такой сделке необходимо отчитываться регулятору. Основано такое требование на позиции комиссии по ценным бумагам и биржам США. Они желают видеть рынок справедливым для всех инвесторов. Решение SEC, это вот как раз эта комиссия по ценным бумагам и биржам, гениально простое. Вся информация о инсайдерских сделках доступна публично. Теоретически это позволяет каждому отслеживать какие инвестиционные решения принимают инсайдеры. Другой вопрос, какое количество инвесторов отслеживают эту информацию. Хотя в удобном виде инсайдерские сделки доступны на вот этом сайте, который сейчас перед вами. Ну и еще есть вариант, это всеми нами любимый и знакомый Finviz. Здесь есть вот прям вкладочка инсайдер, нажимаете ее и можете просматривать те компании, сделки по которым совершали инсайдеры. Вот кстати, интересный момент. Компания Palantir, это, которая совсем недавно вышла на IPO и дала очень хороший рост. Давайте на нее посмотрим. Давайте посмотрим сначала торгов, сколько она здесь прибавила. 116%. Так вот... Как, вы, как мы с вами можем сейчас наблюдать, то, что большое количество инсайдеров сейчас продают данную компанию. Почему это происходит? Ну, я думаю, что здесь все понятно. Люди, которые заходили на нескольких этапах при IPO, несколько туров вот этих торгов, которые уже дождались того момента, когда компания норм, нормально набрала оборот, они, естественно, забирают свои деньги, фиксируют прибыль и так далее. Возможно, связано с этим, возможно. Ситуация здесь немножко другая, и действительно, инсайдер что-то знают. Ну и возвращаясь к тому, что не все далеко не все отслеживают информацию по инсайдерским сделкам, а зря можно. Это сравнить с городской библиотекой, потому что все знают, где доступны знания, но по различным причинам лишь немногие приходят туда и читают. Ну, сравнение пускай не совсем современное, можно сейчас все прочесть в интернете, но аналогия, думаю, понятна. Важно отметить, что слепо следовать за инсайдерами не самая лучшая стратегия. У них, как правило, свои причины для тех или иных действий. А принимаемые решения могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными. Иными словами, инсайдеры отчитываются о сделках, а не о своих мыслях. Однако, совместив эти отчеты с традиционной аналитикой, можно выделить несколько любопытных идей. Приведу сейчас пример, буквально, который произошел на днях. Всеми известная компания BIA. Технологий, которая первая закричала о том, что ее вакцина готова. Это компания Pfizer, начиная с 29 октября, дала достаточно хорошее движение на 21%. Вы, ну вы видите, что как бы очень стремительно шел инструмент. И что оказалось, то что SEO данной компании вот при этих цифрах начал благополучно продавать достаточно внушительное количество. Акций компании, чем собственно и подал жару в огонь, скажем так, и вот это вот все движение, которое мы получили в противовес его действия, также подогрело ситуацию. Ну, там не только это было причиной. Я об этом писал у себя в канале Telegram. Также причиной было то, что ее вакцины могут потребовать больших вложений, так как для хранения требуется температура минус 90 градусов. А это уже совсем другие затраты на большие промышленные генераторы холода или заморозки как это вот правильно называется В то время как вот у основных их конкурентов у модерны там всего лишь минус 20 градусов по моему если я не ошибаюсь то есть не требует такого ультрахолодного хранения вот такая информация друзья на этом у меня все кстати если не смотрели еще мое последнее видео по поводу обзора первого приложения для инвестиций в украине которое называется вот он от инвестиционной группы универ то загляните посмотрите я думаю, что будет интересно. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.